Коллеги рассказывали про интересную задачку. Компания, ну, крупный холдинг, собственник родом из 90-х, он любит ставить такие задачи. Так, быстро отправиться в Ашан, начать переговорный процесс. Топ-менеджер уже едет в Ашан, переговорный процесс, думает, блин, о чем договариваться-то? О чем говорить? Мне же так и не сказали, о чем говорить. Пытается пока еще в дороге, с каждым созвониться. Слушай, о чем мне там с ними говорить? Наконец, находит одного человека, который был на том совещании, где голосом... Руководитель, собственник бросил эту задачу. И тут говорит, 20%. Что 20%? Они хотят скидку 20%. Ну и что? А мы должны их уболтать на 14%. Так, понятно, хорошо. И это все... Рождалась вот так вот в процессе каких-то непонятных телефонных переговоров с ноутбуком, развернутым на коленках, с отчетностью, которую удалось скопировать там у своего приятеля непонятно, актуально или неактуальная. И на выходе успех был. Зато в потоке, да. Результат был хороший. И кровь пролета. Эта задача дошла до успеха, поэтому она популярна в качестве истории. У них было еще 50 подобных. Все провалились. Одна из них нужно было привезти муковоз. Привезли муковоз, то из Австралии или откуда-то еще какой-то очень классный огромный муковоз. Он колом встал, обслуживания никакого не было. Ну потому что в Австралии все обслуживание. Но муковоз колом стоит. Есть, вот. Потом у него было три таких муковоза. Они ездят максимум на 200 километров. Ну потому что боятся, что буксировать их придется, как бы их дальше чем на 200 километров не отпускают. А Камазы ездят, пожалуйста. Там, на тысячи километров, потому что в любом городке можно будет их отремонтировать. Бывают успехи, а бывают неуспехи. И для того, чтобы эту кровь не проливать, важная задачу не голосом прокричать, а нужно самому ее записать. Вот такая штука интересная, оказалась банальной истина. Но зачем ее повторять много раз? Но каждый раз, когда я прихожу в крупные компании, мы занимаемся тем, что в течение месяца за ручку вводим топ-менеджеров, приучая их к тому, чтобы записывали задачу с глагола. И каждый раз, когда они записывают очередную задачу, у них глаза округляются. Точно, так я же вообще другое имел в виду. Хорошо, что мы сейчас ее записали. Она же вообще по-другому сейчас смысл имеет. Она вообще по-другому представляется.